Всем здравствуйте, меня зовут Юлия Нихнева, и я являюсь управляющей пиццерией Крутини в городе Ноябрьск. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает нашу пиццерию. все, отлично. А кто любит нашу пиццу и заказывает у нас? Все? Все, нет? Здорово, спасибо большое. Я бы хотела сегодня вам рассказать, как я управляю пиццерией Крутини. Ну, для начала немного истории, как мы открылись. Открыли, открылись мы с Константином, вот он, кстати, помошу ручкой, в <плод> 2015 году, 13 марта. Работаем уже более четырех лет, было сложно на самом деле, работали вдвоем, штат всего два человека. Костя занимался тестом, заготовками, пиццами. Я занималась тем, что принимала заказы и работала с документами. Были разные ситуации. Когда от усталости мы кидали друг друга рабочими телефонами и термосунками для пиццы. Но в конце каждого дня мы брали себя в руки и понимали, что мы хотим наш продукт э, донести до каждого жителя города. Мы хотим, чтобы она все узнали. Э, штат начал расти. Но не только штат, не только сотрудники. Прибавлялись еще и гости. Скажу честно, для нас гости и сотрудники всегда находятся на первом месте, на единой позиции, потому что мы четко понимаем, что если мы будем уделять меньше времени тем или другим, то мы, к сожалению, не удержимся на плаву. У нас произошло такое наблюдение, мы поняли, что нам звонят гости, заказывают пиццу, они покупают ее, мы ее продаем, но мы не продаем больше что-то. Ведь у нас есть не только пицца, у нас есть закуски, напитки, десерты. Как систематизировать это все, как сделать так, чтобы каждый сотрудник, работающий за кассой, продавал различные продукты, и предлагал и рассказывал о них. Мы разработали смарт-лист. Это э, один из инструментов продажи. Э, в него включается не только продажа закусок, напитков, э, а также у нас прописано, что каждый администратор в течение дня должен подарить 10 цветных шариков с нашим логотипом гостям. На самом деле это очень здорово. Гости положительно реагируют. Особенно детям это очень нравится. Ну, мы понимаем, что продажи возросли на 20% это реальные цифры. Но что получают сотрудники, то есть чем они мотивированы? Одна из, мотиваций, одна из мотиваций наших сотрудников это деньги. Это премии. За продажи, за дополнительные продажи, наши сотрудники в конце месяца получают премии. На самом деле, это очень положительно влияет на. Uh, у нас есть группа, где администраторы в течение дня отписываются, что вот нам срочно нужно продать, потому что мы должны в конце месяца получить премию. И это здорово, этот боевой дух, он царит постоянно у нас. Uh, также я бы хотела вам рассказать о наших успехах. Uh, в 2019 году, в июле месяце, наша компания «Цирек Крутини участвовала в отборочных этапах Чемпионата России по пицце в городе Екатеринбурге. К сожалению, мы немножко не набрали баллов, но мы абсолютно не расстраиваемся, мы этого не скрываем. Вот у нас сидит Артур, держится за голову Артур. Все будет хорошо в следующем году, мы прорвемся и выиграем, займемся первые места. Наш бренд-шеф посередине Максим Крюков. Артур, Артур, привет. И Евгений Тахаев, он сейчас у нас в заслуженном отпуске. Все эти ребята боролись, старались, тренировались. Вообще, скажу честно, цель поставлена очень большая. Мы хотим от команды России участвовать в чемпионате мира по пицце, который обычно проходит в городе, в стране Италия. Надеюсь, у нас все получится. Мы будем очень стараться. И еще момент. Мы были единственными представителями Семалоненецкого автономного округа на этом этапе. Я думаю, что... Для нас, для нашего города и, возможно, даже для Юмала это большое достижение. А, еще... А, а, еще хотела бы вам сказать о том, что мы расширяемся. А, мы открываем еще одно заведение, пиццерия Крутини. Адрес Держинского 9А, бывшее помещение Грей-Мастер, где будет два этажа, детская зона, мастер-класс, такая же вкусная пицца. Мы вскоре будем открываться и рады будем вас всех видеть и угощать вкусной, свежей пиццей. Наши контакты, ссылки и ссылки в соцсетях и адрес сайта, пожалуйста, вы видите на экранах. А пока что у меня в руках есть подарочный сертификат на 500 рублей. На эту сумму вы можете приобрести пиццу в нашем заведении. И за лучший вопрос я дам сертификат. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Да. Но я, кстати, хотела уточнить. Нам не платило баллов на Москву, но в Екатеринбурге мы заняли... Да, да, да. Да, пусть я заблосовала. Что это большое достижение. Да, конечно, естественно... Ой, меня вводит, по-моему, запрос. Так, вопрос Да. С какой целью вы сделали ребрендинг? Честно скажу, была ситуация такая, открываемся, открываемся, как назовем, э, время уже мало, давай пицца-маркет. Вот так примерно это было. Мы думали, что мы назовем на короткий срок, э, будет это будет название. Мы не предполагали, что мы будем быстро развиваться, название закрепилось, но затем мы захотели сменить упаковку, сменить брендбук, сменить название. Поэтому мы решили, в принципе, сменить… Ну, сделанный на самом деле, он, он очень плавно входил. То есть, примерно год назад это все началось, и очень постепенно, постепенно мы были в пицца-маркет Крутини, спирая э, пицца-маркет, пицца Крутини, и сейчас только Крутини. Спасибо. Да, мы, кстати, зарегистрировали товарный знак, извините, я вас перебила, э, буквально полгода назад, и теперь э, Крутини – это товарный знак по мы так можем и называться. Да? При открытии новой пиццерии вы еще какие-то дополнительные виды пиццерии планируете? Да, конечно. У нас будут различные виды пиццы. Вообще, меню будем расширять. У нас сейчас появились закуски, напитки, сэндвичи, салаты и так далее. Будем расширять. Римская пицца, кстати, у нас появилась, Она, вы можете попробовать уже в нашем заведении, вот на Урингойск, где мы находимся. Затем еще будет остальные. Ну, да, чтобы ваши клиенты, да. Уже очень приятно. Вкус, вкус, и чуть-чуть приелись уже хотелось. Кстати, а сейчас у нас новинка, у нас в пиццу можно положить бортики и сделать бортики с сыром либо с колбасками. Еще об этом мало а Да, конечно. Я просто ну, любитель пиццы а, и вот в нескольких городах. Они а, пиццу посыпают прям такой, свежей руколой там, или вот какой-то зеленью? Вот, какой У патриот. нас есть определенные виды пиццы по рецептуре, которые посыпаются. И руколой, и базиликом свежим. Да, пицца крутини, например, морской коктейль, они тоже посыпаются. <говорит> Хорошо, пожалуйста. Классическая пицца сейчас 22 вида. У нас больше монопродукт, то есть мы больше продаем пиццу, но стараемся, конечно, разнообразить меню. По всему, а всего именно? Сейчас 22 вида пиццы и три вида римской пиццы мы продаем. 25 видов, видов пиццы получается. В какой-то период времени начали открываться очень много пиццерий. Сейчас, если ввести запросы, их ну, 10 точно да. вылезет. И суши тоже, их тоже достаточно а, вот как вы боретесь с конкурентами и чем вы лучше других? С конкурентами мы не боремся, потому что мы отталкиваемся только от себя. Мы развиваемся, несмотря ни на что, ни на кого. Конечно, мы анализируем рынок, мы понимаем, что пиццерии открываются, но тем не менее стараемся максимально развиваться. А второй вопрос, простите, и... Чем вы лучше других? А, лучше других мы тем, почему, что... Почему я к вам? Да, хорошо, я поделаю. вам скажу, почему вы должны к нам именно прийти в заведение. Во-первых, наш продукт э, уникальный. Мы не используем замороженное тесто, как до сих пор -то многие используют в заведении в пиццерии. Наше тесто созревает при определенной температуре, определенное количество времени. Мы используем э, самый лучший ингредиент. У нас хорошие поставщики. Э, поставщики продукции, которые доставляют по всему миру. У нас также очень выгодные акции. Все знают наши акции с подарочными пиццами. Улетный день, тройной. Да, на самом деле сейчас подарок, очень сложно что-то получить, но вот мы стараемся баловать своих гостей. И стараемся быть с гостями очень вежливыми и внимательными. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Да. У меня вопрос больше по теме вашего выступления. Вот у вас тема выступлений, как я управляю. Да. У меня такая проблема. Я думаю, что проблема у всех владельцев такая, проблема с персоналом. Были ли у вас какие-то проблемы с персоналом, как вы с этим боролись, то есть кучка кадров, как вы нашли те кадры, которые сейчас работают, насколько вы ими довольны? Я поняла, спасибо за вопрос. Скажу сразу, у нас, когда к нам приходят устраиваться на работу, нам говорят, ребята, почему у вас на Авито постоянно висит объявление о вакансии? постоянно. У нас есть, мы собираем базу анкет, это, кстати, очень удобно. У нас в базе сейчас, на данный момент, примерно около 550 человек. То есть, при какой-то сложной ситуации открываешь папку анкеты, например, нет курьера, и ищешь, обзваниваешь. Конечно, Бывает ситуация, что люди уже устраиваются, на работу ну, в какой-то период, да, и э, мы подаем объявление, но по поводу сотрудников, э, я считаю, что всех э, нужно учить, всегда. Э, люди не всегда находятся на своем месте, и мы понимаем, что у нас нет очереди из э, сотрудников, да, тех, э, тех, кто нам именно необходим, но мы... Готовы учить. Если нет этой готовности, то как бы лучше лучше не стараться даже. Поэтому готовность к обучению, постоянному обучению сотрудников, она должна быть у руководителя. Ответила? Спасибо. Хочу, да, конечно. Как вы справляетесь с ситуациями, праздничные и пятничные? О, это немножко наше больное место. Конечно, время увеличивается ожидание. Вообще, на смену мне сразу больше сотрудников. На кассе больше сотрудников, на кухне больше сотрудников. Мы стараемся заготовки делать большее количество, чтобы в течение дня мы... То есть мы заготовки все делаем с утра. В течение дня, чтобы мы их не доготавливали практически. Ну, то есть примерно такой расчет идет. Ну, конечно, стараемся привозить вовремя, но бывает, что время ожидания доставки чуть увеличивается. Но это только потому, что объем, объемы больше возрастают, поэтому время увеличивается. Еще вопрос. У меня давно мучит вопрос, как переводится название вашей крути, с чем это связано с тем, что крутится тесто или Давайте Откуда вы да? а это... Это... это название мы просто прорабатывали с ребятами из как... компании Ясно, они из города Иркутск. И они там предлагали нам разные названия, потому что мы совместно с ними работали, у них была стратегия разработать это все. Но Крутини, это так же, как и в, ну, в нашем логотипе, ну, когда мы используем круглый логотип, это там в поисках новых решений э, есть такое. Но это что-то новое означает. Мы ну, всегда мы что-то стремимся, всегда делать что-то новенькое. И придумывать вот недавно, вот у нас там, мы опять пили сладкую пиццу, вот эти, вот эти борты, которые мы долго намеревались вести, и все-таки добили это. И вот нам бы очень было интересно все-таки римская пицца. И вот Юлия Чунинда сказала, что мы все-таки вот на второй другого точке будем пробовать римскую пиццу продвигать больше. Потому что мы считаем, что это более качественный продукт. И попытаемся еще его сделать ну, максимально доступным для наших горожан. Ну, потому что мы не особо. Ну, мы работаем, конечно, за деньги, и они позволяют нам, ну, они позволяют нам какое-то оборудование докупать, как больше мотивировать ребят. Но, если честно, если бы мне и не платили бы, наверное, денег, я бы хотя бы попробовал и без денег это сделать, что было и в начале, когда у нас было ежемесячные платежи, было на 100 тысяч, когда мы брали кредиты, да? Так что я думаю, что каждый должен заниматься своим любимым делом, а к пути не приводится в поиск что-то нового. какие-то мастер-классы будут? У а нас, да, будет на втором этаже детская зона, и мы сейчас будем составлять план на год, и будем обязательно проводить мастер-классы для детей, я думаю, даже для взрослых. Mm -hmm. То есть мы будем учиться готовить птиц. И а, не только, это? да. Отлично. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, я послушала по поводу ребрейдинга. Есть товарный знак. По поводу франшизы задумывались, потому что можно так, сказать, что да? помимо Ноябрьского, но в Новомейском автономном округе есть еще много других городов. Города поменьше, побольше есть, ну, Волиньбой, ну вот, как я, вот что я уже вижу, да, вот я послушала, посмотрела, что бы я сделала, я бы расширялась. Тем более, если вы уже открываете точку, где будет не просто доставка, а вы сможете разместить постители, они будут кушать да, на месте. То есть это уж совсем, вы уже создаете то место, где будет ваша энергетика царить. А, и вот у меня вопрос, думали ли вы об этом? Думали об этом. Yeah. Ну, конечно, думали. Мы планируем, возможно, открытие франшизы, но сейчас мы все-таки, у нас цель стоит в том, чтобы открыться на Дзержинского, и поработать, и тогда, я думаю, что мы поймем, сможем ли мы дальше двигаться, либо нет. Это большая ответственность предлагать людям, которые тебя покупают, и потом, когда... Ну, это же куча всяких разных моментов. Фран... Покупка франшизы не дает ну, сразу, что ты станешь богатым, или что она будет окупаться. И мы понимаем, как вот обычно, если бы мы купили бы франшизу, и мы работали бы в минус. Мне бы это очень не понравилось. Я на себя не могу такого да, обязательства продать, а люди потом будут страдать. Вот Можно такое? сразу скажу? Вот смотрите, вот я послушала Юлю, Вас послушала, я вижу Ваши плюсы. Я вижу то, что Вы можете стать еще успешными. А то, что Вы сейчас сказали, это просто небольшие страхи, которые небольш... вот, имеют такое препятствие на вашему mm -hmm. дальнейшему проблежать. На самом деле есть франшизы, которые очень успешно работают. Есть. И? Но очень много которые франшиз, которые приносят деньги в каком-нибудь другом городе, угу. а например, в Ноябрьске кто-то открывается, и такие уже случаи были знакомы, они, они не закрыты. И они с долгами. Я а у, у человека вот прям ну, долги, а долги не грели. Я, понимаю. Я желаю вам Спасибо, Спасибо большое. большое. Да, конечно. А, подробнее вот, про поездку в Италию. Поездка в Италию ну, – это наша мечта. Если мы пройдем отборочный этап к чемпионату России, мы попадем на чемпионат России, который проходит каждый год в октябре месяце на пире Пир Эльспо называется. Там мы занимаем одно из первых мест и едем в Италию. Вот и все. Спасибо большое. Да. Италия – это мама пиццы. Да, да. А давайте мы все, я думаю, никто не против, а вот если мы молодому шахматисту подарим да. этот сертификат. В заключение хотелось бы сказать словами Максима Батырева, создателя книги «45 татуировок менеджера» правила российского руководителя, делай больше, чем нужно, и тогда ты сам собой будешь доволен. Спасибо огромное.